Я начну, наверное, все-таки с, с поселка, с нашего, с места, потому что домов много, хороших. Но главная достопримечательность, конечно, это наше место само. Да? Если в прошлом году я говорил, что это нечто особенное, то сегодня я готов подтвердить свои слова, там, еще там умножить на три, наверное, да? потому что чем больше здесь живешь, тем больше узнаешь здесь каких-то прелестей, дачной жизни природа там родники кругом в каждом овраге родник В каждый овраг на родник приходят косули какие-то копытные там лоси пить воду вот но если э, перейти как бы на поселок на наш да, в поселок то ну, третья очередь она появилась в прошлом году активно застраивается мы построили здесь вот шесть домов три дома уже продали. Клиенты положительные отзывы оставили. То есть дома сданы без каких-то нареканий. Сейчас идет внутренняя отделка. Они там уже красят, там какую-то беседку построят. Вот. А наши дома, они... Ну, в первую очередь, это современные дома. Это дома не там, из 2000-х или 90-х годов. Да? Это современные проекты, европейские Дома построенные по финской технологии или по канадской. Ну, то есть принцип он одинаковый. Это силовой каркас дома, который утепляется толщиной утеплителя. В нашем случае это 20 сантиметров, либо 15. Обшивается с двух сторон гидротеплоизоляцией. То есть создается эффект термоса. Хорошие окна двухкамерные и обшивается снаружи и изнутри. В принципе, чем угодно. Да? В моем случае это имитация бруса. Ну, в наших домах, которые представлены на продажу, это тоже имитация бруса. Вагонка класса АБ. Большая просторная терраса. И, собственно говоря, все пространство в доме сконцентрировано на общей зоне отдыха. Там, где семья будет сидеть у стола. Не знаю, там Новый год отмечать или день рождения, или просто там, в плохую погоду сидеть. У печки, камина, например. А, спальни сделаны по принципу спальни для того, чтобы спать. То есть тусоваться там места нет. Да, спальни небольшие. Да, там чуть больше 7 метров. А, просторные окна красивые. Да, прекрасно держат а, тепло. Потому что молодежь и вообще как бы многие люди стали вот, а, воспринимать большие окна до пола, как э, ну, такой положительный, более положительный момент, чем просто окошки. там Домов на продажу в нашем поселке осталось немного, всего два, большинство продано. Э, мы, конечно же, продолжим строительство, но, если говорить де-факто, готовых домов всего два. А так мы ждем снега, лыжных прогулок по берегу аки или по полям ближайшим, конные прогулки, там, не знаю, покатушки на снегоходах, пешие прогулки. То есть здесь э, место примечательно в круглый год. В любое время года здесь можно найти свои прелести. Когда-то это рыбалка, когда-то это купание, когда-то это сбор э, каких-то ягод или грибов, э, а когда-то это просто отдых, физкультура здоровое питание прожить до 100 лет